Привет всем! Кто меня не знает, меня зовут Екатерина Клопенко. И сегодня я буду вам рассказывать не какой-то обучающий вебинар или какую-то давать полезную информацию, а поделюсь таким очень интересным событием, которое идет у нас на нашем проекте. На нашем проекте стартовал марафон по прокачке себя, по прокачке личностного роста. Сегодня день номер два и задание номер два – и вот, я выполняю задание номер два. Первое, что нужно было сделать, это провести генеральную уборку всего дома и выкинуть все, что необходимо, все, что вернее лишнее, все, что давно вы хотели выкинуть, избавиться, в общем-то, от хлама именно в доме. Но так как я как бы достаточно часто провожу подобные вещи дома, ну, дома и в голове, да то э, пакет, конечно, у меня достаточно небольшой. Но, однако же, я собрала те вещи, которые готова сегодня выкинуть. Вот такой пакет он у меня собрался. знаете, самое смешное, какие-то меха, которые валяются уже неизвестно от каких, извините меня, курток. Да, наконец я решила с этим старую-старую сумку, которая лежит у меня уже больше пяти, наверное, лет, и которую я никак не могу выкинуть. Ну, в общем, и кое-что еще. Все-таки набрался этот пакет, который нужно будет сфотографировать и выкинуть. Вот, и э, следующее задание. Это нужно было сесть, э, хорошо подумать и написать вот такой вот лист, э, исписать списать бумаги. А можно больше у кого, допустим, да, хлама в голове больше, и очистить свою голову от различных страхов, предубеждений, и э, все это перенести на бумагу. Вот таким образом написать то, что я боюсь, то, что меня пугает э, со всех сторон. да, То есть я это все записала на бумагу. И вот так, хоть я и делаю это тоже периодически, опять же, мои страхи все равно э, откуда-то всплывают. Вот. Написать и уничтожить, засняв это все, естественно, на камеру. Ну вот, я выполняю задание номер два сегодняшнего дня. Я уничтожаю все свои страхи, прогоняю прочь. Я сейчас их разорву на мелкие кусочки. Очень хотела, конечно, все это сжечь, но по времени просто физически не успеваю идти на улицу. Поэтому я... Разорву э, все свои страхи, непонимания какие то э, тараканов каких-то, которые у меня были в голове, на мелкие-мелкие-мелкие кусочки. И э, выкину в тот самый мусор, тот самый пакет, который, в общем-то, я и выброшу сегодня, чуть позже. Это вот остатки моих тараканов которые сидят в голове, да, но я думаю, что э, будет момент, да, когда э, можно будет, допустим, пойти на улицу и сжечь, например, будем на даче где-нибудь за городом, да, то я, наверное, повторю э, вот такую, такой эксперимент, да, скажем так, и уничтожу свои страхи уже прямо в огне но уже не рвется, к сожалению, давайте сейчас я еще вот так прям хочу на мелкие кусочки, чтобы ни одного страха у меня не осталось, вот таким образом. Все, я выполнила на сегодня задание марафона, очень рада и желаю вам всем успехов, и пробуйте, дерзайте и участвуйте в подобных марафонах, не бойтесь, это совершенно не страшно, не страшно, вернее, это круто. До новых встреч!